Большое привет всем, кто сейчас смотрит это видео. Это дневник фестиваля «Студенческая весна-2019» Казанского федерального университета. Финишная прямая, сразу три института на сцене и томительное ожидания гала-концерта. Давай уже начнем смотреть последнюю серию нынешнего сезона. С тобой Роман Полинсков. Начинаем! Последний день фестиваля порадовал нас сразу тремя концертными программами. Первыми на сцену вышли студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Суть программы – счастье нельзя создать искусственно. Алло. Мам, с годовщиной вас. С праздником, Алсата Мирлановна. И болам, Боря, беги скорее к телефону, сын звонит. Ну что, план на вечер уже обдумали? Нинди план на Минькишки, ошкабереть темные нерсе пширем. снова весь вечер сирена доллар жерлещак. И старый романтик. Не перестану признаваться этой женщине любви. Ладно, мам, пап, заскочу к вам на выходных, поздравлю лично. Ей киль, без шатко набула вас, без сининг блин гордимся улом. Женушка у тебя мотор. Передавай привет папе, целую пока. что случилось? Мигрень? Может, не пойдешь сегодня на работу, отгул возьмешь? Да нет, чего ты распереживалась? Просто голова болит. Чтоб я попустил день на своей работе. Я так тебя люблю. Да ты чего? Я же скоро приду. Ничего, береги себя. Ладно. Люблю тебя. И я тебя люблю. Второй концерт. Институт экологии и природопользования. Очередная сказка о злой королеве Багровой горы, которая хочет завладеть всем миром. В целом неплохо, но хронометража выступлений явно не хватило ребятам. Зная, насколько лампово они ранее делали свои концертные программы, это для них только разминка. Она вынуждала кричать, а смех, ваш смех, словно гвоздем по стеклу давил на солнце. Все, казалось, не имело счастливого исхода, кроме одного. Чего же? Одиночество породило и другие темные чувства. Но остался только один вопрос. Почему она, а не я? И тогда сила трона окончательно вытянула из меня зла и застегни. Я тоже хотела быть тобой любимой. Однако это добилась лишь страха. Уважение. Мне пришлось залить все кровью, месть с тобой требует. Уважение? Люди потеряли ценность жизни. Они разучились чувствовать, думать и любить, и любить, как ты. Мне было сложно остановиться. Осужденная всеми, я по-прежнему оставалась одна. Зачем? Зачем ты сохранила мне жизнь? Твоя смерть окончательно бы законил мое безумие. Значит, ты признаешь, что ты безумна? Кажется, я в вечность буду путать по темному лесу моих мыслей. Нет. Нет. Источник твоего зла этот Рон. Сейчас он разбит, и вместе с его осколками разлетелись тысячи невинных душ. Разрушились все твои силы, твоя власть и твоя жажда мести. Но я вижу печаль в твоих глазах, и если тогда... Я этого не заметил, то сейчас я не позволю оставить тебя наедине с собой. Доброта твоего сердца не способна принять всю мою жестокость. Но сейчас, сейчас ты уже не одинока. Нет, ничто не способно спасти мою душу счастливый конец только для тебя и твоих детей. А я вынуждена терпеть эту боль, причиненную мной же. Это поражение, великое поражение, стыд. Не говори так. Прости меня. Прости, что я не заметил эту боль раньше. Прости. Тебе меня жаль. Я не позволю. Я справлюсь сама. Мне не нужно Жалость. Ну и последними на сцене был Институт математики и механики имени Лобачевского. Выступление было настолько крутым, что давайте посмотрим его целиком. Вот смотрите, как ошиблись вы, нам дали денег много на программу. Сейчас мы говорим спасибо институт, но мы бухали бабло в начало. Свою конкурсную да! программу представлял Институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. говорить проща ну а если серьезно единственное что скажу финал у них крутой а всю концертную программу надо обязательно посмотреть. Ну и на этом все. Понравился выпуск? Подпишись на нашу группу ВКонтакте. До гала-концерта осталось совсем немного времени. Всем пока и до встречи на фестивале «Студенческая весна» Казанского федерального университета.